Здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале Готовим с Любовью. Сегодня я вам покажу, как приготовить свинина праздничная. Новый год скоро уже у нас, поэтому будем буду показывать свой новый рецепт. Вот у меня кусок уже отбитой свиной вырезки. Вот. Ну, приблизительно грамм 130-140. Мы его Солим, соль у меня перемешана вместе с перцем с одной стороны и с другой стороны, с другой стороны в принципе можно и не надо, посолили, маленько, так вот растерли руками и сейчас мы обжарим на сковороде с двух сторон, так. ставим сковороду. Наливаем масло совсем маленечко, много не надо. Мука у нас здесь просто не соленая, просто мука. Валиваем с двух сторон в муке. Свинину брать желательно такую, чтобы она была сочная прожить с этими с прослоечками тогда она будет вкуснее но если кто не любит тогда берите карбонат он более пресный все ложим на сковороду масло у нас уже разогрелось сейчас быстренько обжарим с двух сторон Скоро новый год, год петуха, поэтому с курицей не желательно что-нибудь ставить на стол, поэтому придумываем новые рецепты. Вот с одной стороны обжариваем, переворачиваем, и буквально полминуточки с другой стороны. В это время уже включаем духовку, чтобы она у нас нагревалась на 180 градусов. Все. Сейчас мы будем оформлять наш кусок свинины. Выкладываем. Нам понадобится здесь вот у меня уже в тарелке нарезаны помидоры, шампиньоны жареные, лучок жареный и ветчина. Все это перемешиваем. Добавляем маленечко совсем майонеза. Буквально с ложку столовую. Так. Перемешали. Эту начинку мы будем выкладывать на наш кусок мяса. Вот так вот. Выкладываем, обилием. Тоже готовится очень просто, поэтому ветчину можете заменить копченый колбаска, если кто любит копчености. Но мне больше нравится когда свеченой сделано. Вот так вот прямо кучечка, чтобы было хорошая. Все выложили. Теперь присыпаем твердым сыром, сыром твердых сортов. Тоже хорошо присыпаем. И сейчас вот такой кусочек мяса у нас красивый все ну, в принципе этого достаточно будет мясо получится красивое действительно праздничное потом мы еще оформим с вами его сейчас мы убираем его в духовку минут на 10. Ну вот все, мы достали с духовки наш кусочек мяса. Теперь будем его оформлять. Сначала на тарелку мы положим салат зеленый. Так как у нас свинина праздничная, украсим его по праздничному. Красиво, чтобы у нас была тарелка. будет достаточно вот такой воздушный вкусный кусок положим вот посередине так, вот. так ну здесь я хочу Ленечка, да, овощей разнообразить мы берем делаем полосочки желтого сладкого перца красного. Ну, а теперь уже пусть сработает ваша фантазия. Я хочу сделать вот такие стрелочки из перчика. чтобы было красиво, нарядно. Так. теперь мы добавим огурцы. Помидорки черри у меня возраст крупноватые, конечно, когда они помельче, то будет намного симпатичнее. Ну, и так хорошо. Кладем помидорки. Я думаю, что гарнир здесь не нужен. Можно это все. Здесь можно еще и резание сделать. Помидорки. Всегда много не будем загромождать это вот приблизительно вот так Всё. и теперь зелень петрушки у меня к сожалению нет с петрушкой конечно было бы получше ну и укропчик хорошо вот такая праздничная красивая тарелка у нас получилась мясо тоже очень вкусное попробуйте и пожалеете так сейчас еще будет зелени и в принципе наша праздничная тарелка среди праздничная готова вот так вот такая тарелочка у нас тут. Вот Смотрите, пробуйте, жду ваших лайков, комментариев. С наступающим вас Новым Годом! До новых встреч!